Пятая часть нашего видео. Сайт BooksInfo. Так, ознакомление у нас сегодня будет с разделом клейчики и объявлений. Очень интересный раздел. Скажем так, это один из первых разделов, который меня привлек на этом сайте. То есть это, в общем, это работа офлайн, То есть, непосредственно, ручками, ножками, физически, как многие это умеют и делают. То есть, что здесь нужно? Две руки, две ноги и голова на плечах. Дают вам объявление, которую вы расклеите у себя на районе, в городе, я не знаю, там, в нескольких районах, во всех районах. Все будет зависеть от вашего желания заработать определенную сумму. Ну, допустим, вот, смотрите, 200 штук да, будет стоить 50 долларов, 400 штук будет стоить 120 долларов, 1000 штук будет стоить 300 долларов. То есть но здесь есть короче один момент скажем так гарантии вы раскрыли объявление да после каждого объявления которое вы клеите вы его фотографируете Неважно там на фотоаппарат на телефон но чтобы был скрин и все аккуратненько это собирайте в одну папку вот когда вы сделали свою работу если вы договорились о сроках то значит срок его выполнили если вам э, неограниченные сроки значит после окончания загрузили всю папочку вот, перешли э, в раздел мы будем в будущем его э, я буду э, рассказывать о нем в раздел где называется сдать работу вот, скачали туда скинули свои файлики картинки и за это получите денежки например если вы сделали ну, там тысячу штук значит вы получите за них 300 долларов на сегодняшний день это тоже не маленькие деньги вот чтобы здесь э, э, значит работать точно так заполняйте эту таблицу то есть электронную почту вот, на, э, фамилия имя отчество, место проживания где проживаете неважно, там, там город область вот Возраст ваш, контактный телефон, для того, чтобы можно было с вами связаться для э, вопросов, если они будут. Вот. И количество объявлений, которые вы готовы расклеить офлайн. Не важно, там, я не знаю, там будете клеить там, на подъездах, подъездах, на столбах, на досках объявлений. То есть, ну, по городу есть много места, где, в принципе, это реально. Я думаю, в принципе, неплохие деньги. Неплохие денежки. Вот. Делаете заявочку, отправляете. вот И вам на указанный ваш адрес, e-mail, приходит задание. Вот. Э и э объявление, э которое вы должны... Расклеить, э, уже ну, сам рекламодатель, то есть сам сайт вам пришлет эти объявления. Это уже как бы отдельное будет обговариваться. Вот. вот такой вот офлайн заработок. То есть утром встал, взял баночку клея и пошел. Ну конечно же, клеить объявления. Все, всем удачи, пока.